Приветствую всех любителей видеоигр, Note 4 Broadcast продолжим. Смотрите, вот в комментариях предложили посмотреть рекламу, ту, которую я не пустил, вот с, с разломом-то. Они в принципе, предложили, думаю, блин, ну, стоит сразу посмотреть эту рекламу, потому что, когда я к ней вернусь, уже фиг знаю. Поэтому этот перебой стоит посмотреть сразу, то есть, тот реклама Что я мог показать в эфир, в целом, фигура в капюшоне Знаю. Видели, конечно. Вы слышали, что говорят в новостях. Понял всякую. Мы, Мы сопротивляем. И пора узнать правду. Вы знаете, что прогресс обманывает вас. Допустим. Вы знаете, что пожилые не обузы. Или все богатые ваши враги. И вы знаете, что карта членов команды инструмент контроля. А это, который детям давали. Не И нам, по-моему, кстати. Но почему вы должны верить нам? Очередная кучка аноним. Смутно насилается с тяжелым голосом. Вы ведь часто видели это в фильм? Да постоянно. Это не кинофильм. Да ну, да ладно, Меня это очень. Меня зовут Я раньше Неожиданно я часто вас. Ради прибыли. Но в нынешние времена испуг может нам помочь. Помочь нам проснуться прогресс отбирает наши свободы только сейчас помню задел гэти перебой они заберут все пошлют на эвтаназию наших родных мило улыбаясь это на по сон, да? вечный против нас самих но нам нельзя с этим мириться и многие уже не хотят боритесь вы и есть перебой ищите нас свяжитесь с нами станьте нами. по-моему я не сложно ведь закончу плохо. <смех>. <смех> Бля, <смех> я походу <смех> очень плохо закончу в целом. <смех> так, день 97, памятная запись. У нас, кстати, там еще какие-то дополнительные прохождения тоже добавились. Что-то там... А, как же она там называлась Я что-то так посмотрел. Что-то там с эфиром связано тоже. Там вечный эфир, что-то такое. Но надо быть тоже попробовать какой-то из серии, когда мы пройдем основную сюжетную линию. А Памятная запись, 297 день. Солнце светит ярче. Текущее денежное состояние. Вообще, я как бы, может быть, и неправильно делал, может быть, и правильно, но в большей степени я как бы советуюсь тем, что мне надо зарабатывать, что у меня должны быть деньги и так далее и тому подобное. Так, вы встаете на сил, э, не в силах полностью отойти от шока после вчерашних новостей. После тех правок, которые вы лично в них внесли. Спустившись, спустившись вы видите, что вся семья сидит в гостиной и ждет вас. Садимся рядом с Сэм. Сэм нервно сгладывает, не решается говорить «Мы вчера очень за тебя беспокоились, Джереми». А, беспокоились. Джереми, пистолет. Сэм чуть не схлипывает. «Это ужасно! Прямо на федеральном телевидении! Как он мог?» А теперь, после жуткой паузы, Сэм наконец-то спрашивает «Ты в порядке, Солнце?» «Поверить не могу, что он умер. Со мной все будет хорошо». Да, лучше так ответить, правда, на этого похуй, типа, в целом, потому что она спрашивает именно про нас Сэм смотрит на Чарли, а потом на вас Мы видели, что это за запись Она не попала в эфир Сэм А, подожди, мы видели, что это запись Не попала в эфир Сэм надолго замолкает Но почему? Мне казалось, что у меня не было выбора Мне казалось, что так будет правильно а Мне казалось, на самом деле, что так будет правильно но лучше, естественно, ответить, что не было выбора. Ну, логично, да, что там типа меня выгонит, бла-бла-бла, тому подобное, и все в этом целом. Но! Мы ответим, пожалуй, что так будет правильно. Мы ответим так, как мы думаем. Все просто. Мне кажется, это правильно. Да, ситуация дикая, но эта запись правда опасна. Тихо заговорил Чарльз. Вы и не думали раньше, что его поддержка так важна для вас. Хорошо, что сын на вашей стороне. Не знаю. Что тебе этого стоило, Алекс? Ситуация была безысходна, но каким-то образом тебе удалось сделать правильный выбор. Сэм обнимает вас. Только ты знаешь, чего это стоило. Никто не может тебя осуждать. Я тобой горжусь. Такое счастье, что у вас есть Сэм, и Сэм поддерживает вас. Ну, конечно, стоило показать запись, он бы мог остаться жив. Ну, как бы жизнь превыше. Всего. Я просто не думал, что его реально убьют. Я думал, его просто задержат, там, в тюрьму посадят или еще что-то. Ну, блять, что его застрелят. Но он и сам в целом виноват. Вы вздыхаете, собираетесь с мыслями. Нужно многое обдумать. Вы не до конца понимаете, что именно вчера произошло. И уж точно не готовы к осознанию того, что думают об этом Чарли и Сэм. Но вы их устало обнимаете... А, вы устало обнимаете семье, и сил нет вовсе. Вы и не думали, что были так напряжены. Но вот Чарли глупо шутит. Все смеются и вас тут же отпускают. Сэм гладит вас по спине и просит Чарли включить телевизор. Лучше и быть не могло. Посмотрим, чем для нас это закончится. Вроде игра... Ух ты, ух ты, ух ты. Ух, как много дней прошло. В целом игра обещает быть длинной. Я просто думаю, почему-то, что это конец. Гора на плечах. Блять. Сэм и вы в последний раз обсуждали растущие расходы на медицину полгода назад. Эмма очень милая, но обходится довольно дорого, как и вы как вы и боялись. Поверить невозможно, что прошло уже так много времени, но санкции правда действуют. Единственная помощь больным пожилым людям от правительства – поездка в центр ухода. Почему все всегда сводятся к деньгам? Теперь вы сидите за кухонным столом в окружении щитов и бумаг, и Сэм присоединяется к вам. Сегодня Эмма сказала вам, что больше ничего нельзя сделать. Вот разве что дорогое экспериментальное лекарство, которое может еще и не помочь. Иногда мама хочет лечиться, но чаще говорит о центре ухода. Трудно понять, чего она хочет на самом деле. Сэм берет вас за руку. Что будем делать, солнце? Это твоя мать, выбирать тебе. Мне кажется, она больше не хочет так жить. Это непросто. Но пора ехать в центр ухода. Она моя мать, и мы должны сделать все, все что возможно, чтобы ее вылечить. Похуй на деньги. Тех... Технически не в минусе. <с> блядь, да почему, <с> да почему так... так пишут? Непонятно, понятно, блядь. Технически не в минусе. Как это понимать? Ну, это, в принципе, все нормально так же, да? Но, но и не в минусе. А, технически я понял. То есть мы, в принципе, потратили кругленькую сумму. Мы из-за сбережений, которые у нас, скорее всего, были, остались на том же месте. Но все-таки потратились. Выбор непростой. Неизвестно, когда могут понадобиться деньги, особенно детям. Что если Чарли попадет в аварию, что если Сьюзи или что-то случится за границей, но может лучше подарить им еще пару лет с бабушкой. Разумеется, оно того стоит. Я думаю, да, как бы пусть, центр ухода это хорошая вещь, как бы, но там, судя по всему, дают последний конец. Праздничный выпускной. А, выпуск. Едва вы заканчиваете завтракать, как Сэм входит с почтой. Открытка от Сьюзи, надеюсь ей там весело. Сэм. Читает открытку вслух Пока вы собираетесь на работу Я уже повидал почти весь Ирекистан Иркестан, точнее Тут круто, очень холодно Надеюсь, чипе понравился подарок И, кстати, спасибо, что положили мне лишние носки О, вот он, кстати, вот он Вот они, фоточки Блин, а тут ее нет на фотках Но если есть, это явно все разные люди Это, скорее всего, просто открытка с этого самого места Сын легонько пинает вас под столом Потом вы сели на поезд до Конеслава Здесь немного теплее, куча пляжей. А мы, мы. Я бы тут поселилась, но пришлось уехать на Сан-Пальмарину, пока не похолодало. И с этим мы не прогадали. Наверное, мы заедем еще в пару мест. Но к Рождеству я обязательно вернусь. Надеюсь, у вас все хорошо. Люблю, целую. Сьюзи. Судя по всему, отпуск отличный. Стоило своих денег. Это очень хорошо. Это очень хорошо, что она довольна и как бы нет проблем у нее да там. И она не знает нынешних проблем, которые происходят у нас. Пусть она там веселится, Блять, хоть кто-то там веселиться, в отличие от нас остальных. Но с деньгами у нас в принципе все плохо. Технически все хорошо, значит все хорошо. На самом деле я позабыл, какая моя кассета, и оказывается ее можно несколько раз включать. Мне также посетили комментарии, но я считаю, что это нечестно. <клые> но для денег можно попробовать хотя бы вот эту серию. Ой. все хорошо Хотел напомнить, что сегодня ожидаются попытки вторжения в эфир. Отхуй меня из перебоя. Так что следи за экраном помех и не попадай в оранжевое. Люди должны получать новости. Это важно. Сейчас, как никогда. Хорошо. Так, сначала питание включаем. Так, у нас тут все хорошо. А, это рекламка наша. Нахуй ее. тебя не нагнетать. И что это значит? Это значит, что нужно увидеть в политиках людей. Так, ага. Просто ну, начинай разговоры про войну или политику в любом виде. Они вообще в бомся, ага. что мы новости делаем. Я этого не говорила, но. Так. Кассету пока поставим. Вроде пришла ага. О, клас! А нам из Дуэта клоун достался. Ты иногда совсем как он говоришь. Ой, она его вспоминает. Мне кажется, она его любила, если честно. Не да, кажется, а, оно так вернусь. и есть, реально. Мне его тоже не Вообще можно вернуть, можно переиграть эту ситуацию, посмотреть, Десять, что будет еще. И Эх, жалко ее, реально жалко. Это аж чуть прям сама не прослезилась, бедненькая. Ну, мы начинаем. Вечерний, так, у нас дам тут дам все нормально. Тут Война все нормально, идет уже 140... Главные новости сегодня Так Компания героев Наши вооруженные силы продолжают на суше и на море проверять на прочность незаконную блокаду мирового совета Стратегия прогресса по нанесению множества мелких ну, естественно, ударов в вот сухом территории врага Тут как бы выбрать просто Предугадать время и место следующего удара невозможно Родители со всей территории находят новые и новые поводы для гордости Благодаря отваге и их детей, Так, еще говорили, что я рекламу поздно пускаю тоже, не да, как бы. Ух ты, блять, это что не такое? Не что это за новые иконки, блять? Смеяться, Сегодня хлопать, блять. Ебаный путь. Так. Строительство пунктов было проведено в вот так. Сроки. И ну, рекламу попробуем сроки. вот эту, да? Значит, сюда надо Красиво крутить. В вот в эту, в а на третью в вот в эту в поставим. Или все три вот эти. Я просто и забыл, и какой, какой, кого я там выбирал, если честно. Блин, а кого? по-моему, по просто помню, что и синенькое что-то. Ну, точно не бешеный Нил. Вот это мы точно вытащим сразу нахуй, оно здесь не сдалось. Семь дней до смерти. Семь дней до смерти, ага. Ранее центры были вот так, естественно и расширение спектра услуг приветствуется а, приезжай, то есть они в принципе улучшаются центр, да стабили, ага. ага центры ухода сообщают о неожиданном наплыве посетителей а я чуть свою бабушку то не отдал представляете что они способны предоставить полноценный набор услуг каждому кто в них нуждается ага Сообщество. блин а, а что это не помог а что это блять 89 процентов ложится ответственность напомнить нашим медлительным друзьям отказываться от эксклюзивных предложений для владельцев карт теперь буквально преступление за более реально реально, реально заставляют Алла, им находить на севере страны в мэнклипули собравшиеся послушать опального оратора толпы показывают что так. перебой еще находит поддержку у населения Представитель сплоченности общества Манклипола... Смотрите, все-таки его показали. была по большей части мирной, но похоже перебой не собирается уходить в тень. И последнее. Обушедший. Блин, она все-таки скажет, они а Сегодня время. могила бывшего ведущего вечерних новостей Джерми Дональдсона подверглась нападению вандалов из группы Перебой. Десять недель назад у вот любителей зрителей в прямом эфире произошел эмоциональный срыв, который в итоге стоил ему жизни. Представитель перебоя Алан Джеймс, чьи сторонники окрестили мистера Дональдсона первым мучеником революции, назвал граффити достойной да уважения герою сопротивления. Блин, его жалко, если честно, прям реально жалко. Пошла двадцать первая неделя войны. Фу. В эксклюзивном выпуске командного разговора с нами Питер Клеменс из его дома в Лангаршире. 5. После рекламы так. не пропустите самое интересное в наших вечерних Один Включаем Считаю, что это нормально Так, э, ага, ага, ага Считаю, что я вполне себе вовремя это сделал, если честно То есть АБГБ В целом, чуть-чуть мы пораньше сделали Так, они сказали, там за какую-то зону нельзя заходить с этими как В оранжевую, по-моему, они сказали, зону нельзя заходить так, они там что-то говорят, это тоже все интересно, и мы это все, надеюсь, не пропустим в этой же серии. Но, возможно, что серии будут длиннее или короче, это все будет видно. Так. Ух ты, блядь. Ждем Чуть было бы не успел. Сегодня в эфире мировая премьера нового сингла. Ух ты. Ну а после, в третьей что части. После картинки что они поменялись? Сюрприз, который вы не захотите пропустить. Но сначала. Давайте проведаем Питера Клемента, который был на магнитоле телевидения на связи из своего дома в Ланцфортшире. Меня слышно, mm -hmm. премьер-министр? Четко и ясно, мисс Вулф. Четко и ясно. Что ж, давайте начнем с очевидного. Что это у вас в руке? Ну что началось? <звы> ну <звы> ну <звы> что началось? 75 дней без алкоголя. Я уже начинаю чувствовать себя лучше. Это очень заметно. Ну, я обещал своей жене, и как сказала моя мама... А вот обещание нужно выполнять? Ну, типа того, только там была жопа. Итак, О! Наши источники Более. сообщают, что вы и ваша блистательная супруга ага, проведете зимние каникулы так, не ага. там, где обычно. Да, мы хотели пойти в поход у нас тут, по территории. И это нам в новинку. Как и ты, моя Так, вроде, оранжевый не нельзя трогать. Вы так решили из-за блокады, премьер-министр? Раз, вот это два, раз. три, Ну, как четыре. вы знаете, хотя угу. из-за блокады поставки товаров в страну, по сути, остановлены, мы и наши соседи не стали ограничивать передвижение без да, а, ага. и тому подобное. А и как, как мне уклоняться в случае чего? Гипотетически поехать на самые лучшие пляжи, но... Как по мне, так члены команды не ага. Так, моя, показываем ее на три секунды, да? Раз. Но... Два, три. Ой, вот так да вот делаем. Можно вот так вот оставляем. Блять, да шо ты? Ну, оставляем его, тело пусть тело пока она говорит на его. Во время стране, возможно, при Возвращаемся. Как вы его и честно, Обратно. Самого спокойного тренера в мире. И он ищет подход, как уменьшить живот. Да, кстати, об этом. Как вы и миссис Клемент живете по талонам. Ну, знаешь, Меган, еще в 50-е, когда я пахал на студии, на отца вашего Патрика Беннона, кстати, ты да, знаешь? Да, это все знают, премьер-министр. Ну, чего ты не знаешь? Так это то, что Грэм Беннон был тот еще жмот. Едва платил нам минималку и даже находил поводы, чтобы платить еще меньше. Помнится, он мне неустойку впаял за то, что мой обед оскорблял эстетическое чувство тощей мудила. В общем, это я к чему. Я тогда ел намного меньше, чем сейчас, даже патронов. А, хорошо. Один. Давайте... Очень сконцентрировался ну, в целом на всем этом. Полезно, Будет на Конечно. намекаете? Нет, правда. Премьер-министр, мы знаем, вы очень заняты, но как насчет последнего вопроса? Ну, давай уже. Когда вы возвращаетесь домой после долгого рабочего дня и голова полна проблемами на территории, какую музыку вы слушаете во время тренировки, чтобы отвлечься? Ну, я знаю, что меня считают таким занудным дедулей, но мне очень даже по душе это молодая девочка, Лил Си. Что-то в ней цепляет. Опа, интересно. останетесь с нами, потому что после рекламы... Так, реклама один сначала, да? О, я погляжу. Ведь как однажды сказала моя мама, в пятницу заскучаешь, так любой манде счастлив будет. Но, но сегодня среда, премьер-министр. Сегодня среда, блядь. Типа похуй. Спасибо за беседу. Так, сейчас реклама, да? Как кажется вам, а я думаю, что это было очень вдохновляюще. Мне спокойнее. Чуть там же проехали, Лилси впервые представит свой новый сингл, и мы наконец пообщаемся. Признаюсь, я ее фанатка, поэтому жду не дождусь. Не переключайтесь, мы вернемся после рекламы. Опа, то есть она и там пару раз кивнула, и мы все и мы переключили рекламу. где здесь вообще новости-то? А забыла ли ты спросить, какое у него любимое число? О, так все мысли только про суперзвезду. Допустим, у него там была неводка. Как думаешь? Что было в молоке? Что была не водка, Вы, барышня, странная личность. Так кто мы смысл? Чего оценка блога Б? Все? Чего все что ли? Черт узаб. Чего? Кого? А, сама оценка самого блога именно в этом Ведь моменте, да? Не всю... Понятно. Нет, мы послушали. Это спасибо. Это было очень мило, очень приятно. То есть как тебе новый пульт микширования, новые кнопки понадобятся в следующих блоках. Нужно будет дать аплодисменты, когда гостья войдет в студию и перед началом песни. А, -а, а, ты вот про эти, да, блядь, кнопки. А что ты раньше про их его сказать? Я уже тут задумался. Да и вот это зачем было? вот эта сраная кнопка. и прошлая была цензура хорошая кнопка, если честно. В целом меня все устраивало. Так, значит, мы сейчас рекламу пустили, да? Потом сейчас они вернутся. Повтор через 7 секунд. Какой повтор? А, это я могу повторить и еще раз переиграть, судя по всему, да? Неплохая попытка, на Чего? самом не деле. Знаю. Вот Чего? так вот делаем. Правда? И что, хорошо? А, да не, говно собачье. Ну, дети от нее поще сумасходят. <связь> Внимание, 10 секунд. Блядь. Ну типа, да, 6 или 7 уже. Что? И 5, 4, <связь> 4 себе. 3, 2, 1, Так как камера, первая камера пусть будет. С возвращением. Чуть позже мы представим новый сегмент, который вам точно понравится. Не переключайтесь. Но сначала я представлю вам нашу гостью. Еще аплодисменты, да? Эффекты доступны. Ставь аплодисменты, когда она войдет. Сегодня она покорила музыкальный олимп, и ее дебютный альбом побил все рекорды чартов, хотя ей всего 20. Встречайте и приветствуйте, Лилси! Си! То, что надо, так держать. О, спасибо! Спасибо, Боузман, за подсказки и так далее. Что ж, позвольте сказать, выглядите вы волшебно. Ой, спасибо, детка, я живу по новому режиму, и он правда работает? Что за режим? Мне мой менеджер его предложил. Типа, нужно плавать в капустной воде, а ночью в желудке листья всасывают всякую дрянь, пока ты спишь. Вау, и это работает? Ну посмотри, Мэг, из калорий только листья. Это сразу видно. Вам придется меня простить, но я очень большая фанатка. Как бы не начался синдром Стендаль. Ой, не болейте. Я про вас вообще не слышала. Так что если запнетесь, я сама проведу интервью. О, это как это высокомерно сейчас звучало, если честно. Дружно. Попал на прилавке летом и произвел... А ты меня вроде дружно, дружно блин. я была везде, в газетах, в журналах. не могу, да, еще раз испортить. типа сексе девчонкой шоу. Ох ты, странно, наверное. Да, не особо. Обычно было утром. знаешь, встаешь в 5 на пробежку в 4 мили, потом три встречи перед капустной ванной. и только тогда отец начинает говорить с тобой. Да, конечно, кантри контрипевец сбили Боб Джиншорт. Он так отстранился? Да ничего, он не странный, Меган. Ну да, он верит, что инопланетяне вели ему ненавидеть. Блин, у меня вот здесь вот сбрасывается счетчик, я не должен... пока не могу понять из-за чего. Ага. Я, вроде бы я не так часто щелкаю в целом, да? И даю как бы выбор понимания. что-то изменил? Да. Мне пришлось носить, типа, белье покрасивее. Ну, для папарацци. Но, как говорит мой менеджер, лучше все успеть до 30. Неужели? Так. О чем же ваш новый альбом? Ну я думала о том, типа какая крутая и секси, но вообще он про монетизацию молодости и навязывание нереалистичных стандартов. Так, и ладно, счетчик уже высоко, и хорошо он Да он говорит, что неуверенность Раз, это а возможность. Три. Возвращаемся обратно, оставляем, о, оставляем, что, оставляем. оставляем. Что? Что я Потом сюда, я станцую, и все сразу всем этом забудь. Пожалуй, ее эмоции покажем. То есть, да, мы точно скоро увидим ваше танцевальное мастерство, потому что вы исполните нам ваш новый сингл, так? Да, он с альбома «Засунь мне дружно» и премьера «Завтра». Так скоро? Почти подряд? О, да, вообще, я выпустила Так, два, а, а что происходит? Ничего не меняется. Ага. Во время интервью. Опа. Она называет... Показываем. Помощи. И она попадет во все топовые и не очень магазины. Уже в продаже... Ну, девчонки, вы знаете, что делать? Верещать и плакать, пока кто-то вам это не купит. Уу, вот это да. Оставляем так. Бощно. Ой, ой, ой, ой, <сёк> ой, такой, ой. Стоп, подожди, не бля. Да, бывает, и иногда все Тихо, не блядь. Не себя. Пока разберешься тут нахуй. Просто плакать в овощной ванне. А потом вспоминаю, что тысячи девчонок очень хотят быть мной, так что мне повезло. Ну... Но... Да, блядь, я опять не вовремя Вы это знаете, сделал. Жить, да, да, я тоже иногда так думаю. Почти каждую ночь между четвертой тихо, и шлепком по восьмой шлепком Восьмой рюмкой. Думал, типа а, фу. я люблю Ах, камеров, Обратно вернемся. В говорили, сети... Вы всегда любили музыку. Ну, когда я была Почему да да, я опять не вовремя переключился? чаще группа, я на запись. А потом приходил отец и говорил мне все выключить и идти репетировать. А вы... Простите, ваш отец это ваш менеджер? Да. Иногда тяжело, а иногда очень тяжело. И тогда он говорит, пусть Краглар гордится тобой, и ты не умрешь при родах. Ну, знаете, несмотря на все это, я вами горжусь. Если бы ваши слова были весьма его. Ну что Такое часто бывает, кстати. Расскажите, о чем песня? Она называется Я помогу тебе кончить войну. И вообще мне текст прислали, пока я ехала сюда. И знаете что? Он ничего, но не волнуйтесь. Блин, ну так прямо об этом говорить, что она не сама написала. Они сама придумала, а то, что ей написали. На самом деле, это не очень такое дело. Но удовольствие. А я Мне... уже просто не Так, ага, байка. Давай как в прошлый раз. Ага, давай как в прошлый я раз, хорошо. Песни, я так, камера три будет. И... давай, выходи. Да выходи. А че? Где аплодисменты? -то? Молодец. Отличный а. Блять, а где? Я же нажал. Алло, алло, блядь. Не понял, нихуя. Не-не-не, так не пойдет. Так не пойдет. Я, наж... Я, блядь, сжимал. Мне не нравится, нихуя себе. Не. Мне похуй на гостю, если честно. Но где аплодисменты мои, блядь? Где мои аплодисменты? Я жмусь, стою, жму, блядь. Он кричит аплодисмент. Чего, блядь? Кого? А че так далеко? Вы че, блядь? Чего, блядь? Так, блядь. Своей новой песни, И песни Я помогу тебе войну. Ставим аплодисменты Отлично Вот все, теперь понятно Он мне не дал поставить почему-то аплодисменты Но теперь все нормально сработало Я точно так же включил, как в прошлый раз, блять Так, тебе надо подбить, да? Или что? Ну давайте послушаем Почему нет? Надеюсь, она не палена Подожди, а надо менять? Ту, ту, ту, ту. Во мне, а яй яй сбросил, ну ладно под Главное, подбит, подбит, подбит, работай Третью камеру забываем, забываем про третью камеру Оп. Да ладно, тун-тун-тун Так, ладно, оп. ага, рано А вот сейчас нормально, сейчас плохо Да ладно, я же в бит попал в Третью камеру так, включаю, чтобы просто посмотрели на него Бля, такой кринж поет, конечно Бля пока не трогаем, не трогаем, оставляем сейчас припустится чуть-чуть ай-яй-яй-яй-яй яй яй яй да ты заебешь. да ладно да ну так ладно, оставляем пока Даю, твою мать. Да, ю, Да. <смех> <смех> а я могу по аудиомикшеру. Я вообще можно было попробовать по аудиомикшеру, как бы это самое. Но сейчас вот сейчас все будет четко. это вот этот, мне не нравится этот переход, я прям на него начинаю сливаться А я ведь попал Понятно, похму. Ой, ой, ой, я не ту камеру включил Дай похуй. Похуй. Но, Включаем первую камеру. Ситуации, Сколько попытался, столько попытался. Знаю, ну, в принципе, она хорошо спела. Ну, такой кринж, за... конечно, ну ладно. Но, за все это. Так, вторая реклама такая же. После перерыва мы, наконец, расскажем о новом сегменте передачи, который вам ага. точно понравится. Мы вернемся после, после рекламы. рекламы. И оп. Все, все четко, все хорошо. Конечно, плохо сработал, не добрал до конца немножко. Ну, ладно, что поделаешь. Что поделаешь. Я просто... Хочу так, сказать так. вам спасибо за предоставленную возможность. Да. Это важно, понимаешь? Вот, себе даже во всяких новостях. А, да не за что. И знаешь, что удачи тебе в будущем. Заботься о себе. Этот бизнес прямо сумасшедший иногда. И аккуратнее с отцом. А нет, нет, я сама себе менеджер. Остальное знаешь, чтобы публике сложился конкретным образом. Ну, сама понимаешь? Oh. Oh. Майкл. О, Майкл, а, а, а как же били боб джин шорт, А, отец, он такой лапочка. У нас один агент, ну типа, это полезно для нас и для совместного имиджа. А, Эй, ну, Майкл, да. я хочу а. увидеть свою долю за линию одежды. И принеси джин тоник. До встречи с парнями со смазкой. О, как. Если она для Воу. моего удовольствия, то она пригодится. Так, а плюс, а плюс уже хорошо. Это не Б, вторая рекорда использовать все четыре эффекта старайся побирать эффект подходящий к моменту, которые не слышат что ты делаешь так что они рассчитывают на тебя они рассчитывают на меня блин человека который что-то считает нет нет и нет это в прошлом я выше этого знаешь что просто добавляй цветы пока я не почувствую, что их 12, ясно? Да, конечно, уже бегу. Хуй. Так, ладно, с кого начнем? Блять, а с кого начинаем-то? Ну ладно, с нее начнем, она же все-таки ведет новости, да, как бы в целом. Я смотрю, она уже не в восторге от него, если честно. Ну что, поехали. Ну, так, все четыре эффекта, с блядь. Мы подогревали к нашей новой рубрике. И вот вы дождались. Каждый вечер в нашей программе мы будем показывать... Так, новый четвертую камеру не трогаем. ...юмористический сегмент под названием «Доска объявлений». Главные роли исполнят выдающиеся актеры современности. Но сначала было слов от сценариста, режиссера и, если позволите, человека-феномена. Джефф Алгебра... Ой, вообще-то я уже не алки. Я теперь уже нем. Ага. Как вам? Да, звучит. Конечно, у вас теперь должно быть имя известного художника. Именно. Я теперь зарабатываю так, А, он даже смотреть имидж пачу. поменял. Оказывается, мы его видели, блядь. А, и как Анжели с новым именем? Кому? А, в вашей жене. Боже, нет. Нет. Нет, я уже и забыл про нее. Она тянула меня назад. Я теперь с Севом. Месяц назад обвенчались. Сев? Чего? Это кто? Да. А, он с парнем ебать. Нихуя себе. Она же заржала, блядь. Что вас подвигло это написать? Где черпали вдохновение? Мне позвонили по телефону и предложили мне 25 штук за прокомандный ситком. Я услышал голос отца. Он сказал... Джефф. Слушай сюда, мой мальчик. Так, так, Будь так. Пока эмоции обязательно показываю. Копейки. Опа, она такая вернулась к нему. Потом да, вернемся к нему. Ну не будем терять ни минуты. Встречайте, доска объявлений. Э, э, кого? Почему? Да знаю я, блядь. Знаю я. Да кого я не успел, блядь? Опять? Да, да что, почему? В том же духе и да я не успел, блядь! О, я две кнопки случайно О, нажал. Ладно, обратно, вернемся к, хорошо, к нему. Миссис блядь. Миссис а, останется. Как да, как викария, а, успел нажать. А, понятно теперь. Эй, это все, это опять что так дадили? быстро -то? А, смеяться. Гадостей, Ладно, похуй. Еще и и это опять те я а, то есть тут зелененьким подсвечиваются. Все хорошо. То есть, в принципе, все хорошо. Ладно, все хорошо. В принципе, подсказки есть, уже хорошо. Никогда не поймут, что так жить нельзя, и станут не Вот <звы> так у нас в деревне... То есть у нас, в принципе, вот эти можно было выбрать, а вот этот нельзя, быть более-менее. ...и тоже станут частью нашего сообщества, войдут как ключ в этот замок. А, о, я сейчас вообще хороший кадр показал. Блин, прям, прям, прям на руку перешли. А -а -а. Давайте смех поставим. <связывая> Видите? Как и сказал. Обратно на эту камеру. И как красиво сказал! И точно так же мы можем открыть для них большое вот вот. Да, да. И, -и сюда. Ого. Вы только посмотрите, сколько писем пришло сегодня. Слишком много эмоций, если честно. Ну ладно. А Охуй. Вот, Пока-пока одни аплодисменты идут. А, на этом, что ли? <laughs> Она а? идти не может. А вы правы? Рука что ли застряла? Достать письмо не может? Нифига себе, внученька, так там мужик. Так там мужик, блядь. Ну ладно. Ставим пока это, ладно. Э, чего, блядь? Блядь, не успел. Вернись обратно. Не успел. Оооо! Нет! Это бред. Он же самый крутой на деревне. А то... И я сюда приехал на моем мотоцикле. А ну убирайся, бред! Мы тут таких, как ты, не жалуем. Кого? А? Четких ребят? Нет! Блять! Минус пришел оставить на нашей доске Тегбанды! Обежаете! Вообще-то, я приехал повесить свое резюме! Хочу давать частные уроки после учебы! Что? Ли меня слух, частные уроки? Именно математика это важно. Математика. Но Что, ты? блядь? Вторая камера. Рука застряла, да, там? <связь> <связь> да, скучню ранил. Эй, я не нюхал клею уже давно! Батюшки савят! Знаешь, знаешь что? Мы составили о тебе М -м. Как неправильное мнение из-за того, что ты молод и крут, а не из-за твоих поступков. Ха. И так всегда. Так это не ты размалевал а? вчера мой магазин. И не ты кричал: Коза старые совещания мотоцикла! Это не мог быть я. Я в это время помогал своей подружке Брэнде вот вот. делать математику. Говорите погромче, пожалуйста, мне послышалось имя Брэнда. Так и есть, глухая ты корга. Рэй, ты это слышал? О, да, какая чудная неожиданность. Ты показал себя как мужчина. Дай кровь. Рука-то занята, блядь. А, да к черту. О, о. Что, блядь, про... Что, что, что происходит? Ёбаный рот. Ёбаный рот пишут. Нет, нет, что происходит? Рэй. Рэй. Нет, нет, нет. Нет. Я обратно включил питание. Нет сигнала. Первая Простите, камера показ прогрессивной первой серии доски объявлений но у нас срочные новости все произошло мне передали мы получаем репортажи со всего континента так, и так. похоже о боже что um, произошло? похоже что в четырех крупных иностранных городах произошли ядерные взрывы you по первым оценкам погибших счет идет на миллионы да Мы сообщили о перебоях в электросети, произошедших mm -hmm. в результате. Простите за неполадки. В связи с этим в эфир из штаб-квартиры команды выйдет экстренное сообщение от премьер-министра Джулии Солсбери в любой момент. Да, трансляция пошла. И сейчас? Добрый вечер, граждане мира и их лидеры. Да, блядь, что? Несколько минут с назад с прогресса одновременно взорвали ядерные зарядки. В четырех крупных городах по всему континент. Прогресса? Но такие устройства заложены в 58 других городах. И мы не побоимся взорвать их. Если наши условия не будут выполнены полностью без... Прогресса хуели. Граждане нашей территории более не потерпят вашу незаконную и античеловечную блокаду. Вы должны снять ее немедленно. Мы не примем ничего, кроме вашей полной капитуляции. Ваши территории будут взяты под наш контроль. Мы создадим временные правительства, и ваши граждане станут частью нового будущего. Так, ага. Ваши границы теперь наши границы. Ага. Ваш народ, это наш народ. Да что происходит? Их, наконец, накормят, оденут, дадут образование и излечат. Но для ваших элит Наступит момент, которого элит? они боялись И Я скажу вам предельно просто Если по нам будет сделан Хоть один выстрел так, Или так. причинен вред кому-то из граждан Мы не применем воспользоваться оставшимися зарядами Ёпаный рот Вы Надо было показывать эту рекламу все-таки Хотя знаю, что уже ищете. Наши технологии ушли далеко. Вперед. Воу-воу-воу, как так резко вниз-то. <святый> Мы ожидаем <полного> наших <святый> ху -ху. Блять, это Корректор полный пиздец. Получи. Спасибо. И оп! Походу, следующая следующей серии будет конечная, Походу. Скорее всего. Я. я не говорю о личной жизни на работе. Это не важно. Так. и не актуально. Но многих из вас удивит тот факт, что у меня есть брат. О, -о круто. Зовут Дэвид. Да, ну, сейчас блядь, я... это был ее брат. Не могу этого из это был ее брат. Он ученый и сейчас на континенте по работе. А нет? Я даже... А, я понял. Я даже не знаю, где он сейчас... Его, походу, скорее всего Конец ему И я представляю, сколько зрителей сейчас пытаются осознать это, эти новости. И у вас тоже есть близкие на континенте, в Аргентине, Харви или в сан пальмарино или в каниславе где и был Дэвид, когда мы созванивали с ним три дня назад. Бля, это пиздец. Если я скажу, что понимаю, что вы чувствуете, поверьте, это так. Но еще я знаю, что сегодня все очень быстро меняется. Я знаю всем нам сейчас кажется, будто эта ночь темна и беспросветно но может нас ждет ярчайший рассвет Я конечно от взрывов то мы не узнать, мы не знаем, но вместе мы узнаем и я буду рядом каждый вечер чувствовать то же что и вы, и с вашей помощью. О, это же так грядит, грядет, боли. грядет. Да, новый мир. Это уж тут прям без, без, беспрекословно да, точно. Сделаем а лучше. Да уж, да уж, это пиздец. Люди звонят и звонят, но сеть уже перегружен. Ага. Мы найдем его. Мы знаем, какие, какие именно города были. Мэган. Мэган. Мы его точно найдем. Это все из-за моего прошлого выбора. Эфир закончен. Эфир закончен. Можно, можно как повторить? Я понял, это хорошо. Так, блог. А плюс, а плюс. Отличная оценка. А теперь посмотрим, что у нас там насчет денег. Вы получили небольшой бонус. Текущее состояние технически не в минус, сейчас должно поменяться. Я... солнце ярче светит, да? Приемлемый долг. Блять, а я что, прям очень много потратил денег, что ли? Прям очень много? Я не понимаю эти текущие состояния, почему они все какие-то разные, почему нельзя что-то, блядь, одинаковое написать. Приемлемый долг. То есть, типа, я в долгах, но еще пусть, им еще нормально. Ну, ладно. О, акции этих выросли, этих выросли, здесь все, channel 1, хорошо все. Так, продолжим. Так, э вернемся к нашему снятому, подождите. Назад. Эфиры. Подо подождите, снято все правильно, наш последний. Так, погнали, посмотрим, что мы пропустили из интересного. Меня тебя. Так, ну это мы помним, не нагнетать, да-да-да. А, все, да? Блок первый, понятно, поехали. А, так, сначала надо стоп, потом блок первый, играть. Сначала... В принципе, это, конечно, пиздец. Взрыв прям мощный произошел, аж сначала... всю электрику вырубила. Пошли... Так, понятно, мы там послушаем. Так, это мы до свидания. Секунд. До свидания, вот, до свидания. Все добре на О, теперь так. А, да? текст ну, типа. Да ладно, с ним легко. Кроме моментов, когда он заводит это, как сказала моя а, мама. Это у них семейное. а ты видела вообще эти вопросы? Просто улыбайся, мы же на войне. А вопросы такие, как будто на курорте. 10 секунд, и все ради отечества. Ты говоришь, как Боудман. Черт, живу. И пять. Так, мы это пропускаем, естественно. Так, только 16, да, возможно? Хорошо. Так, они там долго там разговаривают, ничего интересного, естественно. Там бла-бла-бла. Как бы, в принципе, для сюжета это очень даже Ты хорошо про тихо. Про Подожди, вернем, вернем, вернем. Вернем. Когда мы вернемся, лился. Ага, я понял. Вернем, вернем, вернем. мама, в пятницу заскучаешь, так любой манде счастлив будет. Но сегодня среда, премьер-министр. Это я вот думаю... мы слышали. Ага, ага. И снято. Ну а ничего так а? Почти ничего плохого не сказал. Так пошли к хуям отсюда. Нас женой, ждет бессонная ночь с пазлом на 2000 кусочков. Боже, пока я бухал, я бы лучше яйца себе ржавыми плоскогубцами защемил, чем сидеть за пазлами. Ну а нынче мне нет досуга приятней. Будь с теми, кого любишь, сынок. Здесь Это вообще новости-то. Как сказала моя мама, когда губы уже по полу волочатся, по... ха блять. Как думаешь, да, так, а вот это мы слышали, то, что там проводку и так далее, да, это мы уже слышали. Лил Си, мы вроде ничего интересного не пропустили. А, стоп, стоп, играть. Доска объявлений. Я не помню, было ли там что-то за эфиром. Я чудо как-то не обратил внимания. Блять. Ну, он, конечно, дает. Нормальный такой. А дело Когда в том, Джен, получается. что у меня в гримерке слишком мало цветов. Их там ровно 12, как указано в райдере. Я что, похож на человека, который что-то считает? Нет, нет. А, ну это мы слышали, типа, ты должен почувствовать, бла-бла-бла. <как> <как> так, это мы переключаем, переключаем. Они тут долго-долго... <как> тут у нас тоже ничего интересного. Они тут свои, блядь, сказки, хуяски, блядь. Так, так, так. Ну это понятно, все то же самое. Так, а по-моему ничего не интересного не пропустили. По-моему, что по-моему на этом все и закончилось, блядь. Да, реально. Потом от самое, и все и все кончилось. с вулф покончено. Момент, момент. Мы это слышали то, что в начале? Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, мои уши! Простите, что прерываю. Надеюсь, ваши уши сильно не пострадали. Так, это мы понятно, понятно, понятно. Так, это мы... Опа, стоп. Побоимся взорвать их. Так, так, так. Добрый вечер, граждане мира и их лидеры. Ага, они просто пришли сюда послушать, да, это дело? Ничего интересного они не скажут. Смотрит, смотрит, смотрит, боятся. Ага, ага. Да, понятно, ничего интересного Так, а потом говорит о личной жизни, бла-бла-бла Все такое Опа, обратно, тихо Так, это мы слышали Какие города мы... А, ну да, все На этом мы, судя по всему, заканчиваем сегодня. Сох... А, нет, сохраните не выйти Это опять спойлеры, поэтому подписывайтесь На канал, ставьте пони вверх. Также подписывайтесь на телеграм, ссылочку в описании. Спасибо за просмотр. Предлагайте игры для обзоров. Пока-пока.